Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Арзуманян. А сегодня я даю новую информацию о проекте Рубин. А так как 30 декабря будет старт новой площадки, она так и называется «Старт». Эта платформа разработана специально для тех, кто не умеет приглашать, для новичков. И для тех, кто не рискует заходить сразу на 500 рублей на площадку ЛТ0, тем самым можете проверить работоспособность проекта на платформе Старт. А по завершению четырех коротких матриц вы получаете и доход и автоматический переход на столы ЛТ0 или т 2 ой, 1 Как видите, мы находимся на главной странице сайта проекта. Значит, в проекте на сегодняшний день уже зарегистрировано 58, работают и активировались, и успешно работают 7400 партнеров. Выплачено уже 6 миллионов 94 тысячи триста рублей. Ну, как видите, проект в рабочем состоянии, сами Можете открыть ссылку и все посмотреть, проверить. Регистрация здесь очень простая, ребята. Вводите свой логин, вводите свою почту, вводите обязательно пайер-кошелек, прописываете пароль и нажимаете кнопочку регистрации И попадаете вот в такой кабинет. В первую очередь заполняете в разделе профиль. Заполняете полностью все, прописываете свой, свой скайп, свое и фамилия, имя, в свои контакты обязательно, звук. Ну и, естественно, сразу же обращаю внимание, что в разделе Финанс как пополнить. Здесь вписываете сумму 100 рублей. Давайте я вместе с вами и посмотрим. Сейчас перенесет на Паэр кошелек. Выбираем рубли. Подтверждаем. Переадресация идет на пайер кошельки. Здесь в кошельке подтверждаем. И снова нас э, система возвращает на, э, в свой кабинет. Вот у меня баланс 100 рублей. Я листаю. и Вот она площадка старт. И нажимаю все. Активировать. Подтверждаю. да все успешно активировала а вот э, вместе с вами я проделала это небольшое и простое очень э, действие ну и здесь еще есть новости вы можете зайти перейти в группу э, и поучаствовать конечно в, в розыгрыше будет э, 30 числа будет розыгрыш, те кто зашел на 100 рублей и кто выиграет приз, тому будет активация золотым треугольником. А те кто уже активировал, вот например как я, то эти деньги будут просто перечислены админом на баланс или же на паер кошелек. Это уже решение админа будет. Ну и здесь, что вам еще рассказать, здесь есть баннеры, вы можете посмотреть, здесь можете маркетинг посмотреть, ну и естественно я еще хочу, ребята, вам сказать, но если вы уже не можете приглашать на 100 рублей, то я уже не знаю, тогда а, собирайте свои... Свой скручивайте интернет и уходите в соцсети, лайкайте кошечек и собачек, а уже в проекты не лезьте. Ну уж 100 рублей на 100 рублей, если не приглашать, то я уже не знаю а, тогда, а что вам еще а, мо можно... А так, учитесь приглашать. Приглашения нужны везде, ребята. Без приглашений вы в интернете никогда ничего не заработаете. А даже в, инфи, в инвестициях, и то, которые говорят и пишут о том, что не надо приглашать. Ребята, не верьте никому. Приглашения нужны везде. И они с этими инвестициями тоже так же бегают и стучатся к вам, ко мне. И пишут о том, что не надо приглашать, а сами стучатся со своими ссылками. А это не инвестиции, это, сами видите, хороший проект. Руслан вообще всегда делает очень хорошие проекты. И причем проекты очень долгосрочные. Они у него работают э, не просто так э, год-два-три, они у него работают и по восемь лет. А, даже э, был проект такой, который проработал более десяти лет. Довольно-таки э, успешно. Ну и что, на этом ссылочка будет у меня под моим роликом. С вами, с вами была Ольга Арзуманян. До новых встреч на моем канале. Жду вас в своей команде. И еще раз учитесь приглашать. Без приглашений делать в интернете нечего. Без приглашений вы никогда не заработаете денег.